Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Начинаем новый влог. А что в нем будет? А что-нибудь-то будет. Пришел вот такой арома-бокс от Рандеву. Это новинки люкс. Номер 49. Мне не терпится попробовать, потому что новиночки. Смотрите, какие. О, oh, Light Blue Forever. Это Light Blue в перевыпуске какой-то, что ли? Вообще, Дольче Габана Лайт блюта, он как бы, ну, не новинка, да? Смотрите, Хлоя. Да, Крис, сейчас будем с тобой нюхать ароматы. Эскада, Жоржа Армани. Так, это я даже не выговорю, вот этот верхний. Лакост. А, Нарцисс Родригес. Так, и вот этот я тоже даже выговаривать, девчонки, не буду. Если уже что-то из этих ароматов пробовались, обязательно делитесь. А я буду потихоньку их носить. Начнем по порядку сегодня с Хлоя. Посмотрю на стойкость, посмотрю, как раскрывается. Может быть, здесь у меня тоже любимчики появятся. А промокод на скидку, рандеву и ссылочку на Рома как всегда, оставляю вам под видео. Скидочка 10%. Класс. Начинаем тестировать. А сейчас мы будем делать с вами макияж. И у нас новиночка. Новиночка это люкс визаж. А, тени жидкие, матовые. У меня в оттенке 104. Долго думала какой взять. Мы с девчонками в телеграм а, на предмет этих теней обсуждали много. Многие девочки хвалили. Я посмотрела отзывы тоже. Отзывы вообще классные. Поэтому решила попробовать начать с такого оттенка. Трудно было конечно определиться. Но тем не менее. Так, что мы будем с вами делать? Сначала мы будем с вами делать тон. Для этого у нас с вами кушон. ICO. И я добиваю старый кишон, кушон, от которого у меня потерялась пуховка, используя кисти. Вы знаете, мне такой способ очень нравится, вот именно кистью. Тут у вас осталось мало совсем, я вот так вот прям промакиваю, вообще получается еле заметное, очень тоненькое покрытие. Даже при ближайшем рассмотрении никто не заметит, что у вас есть тональное средство. Прям вот тоненькое-тоненькое. Мне нравится и сама пуховочка из кушона, но вот это старый у меня, он потерялся, я попробовала кисти, мне, знаете, очень понравилось вот тут уже практически нет, прям последней капельки. Он слегка будет выравнивать тон, да, и он совсем на лице не заметен. Многие девчонки пишут, спрашивают, какое тональное средство выбрать. Вы знаете, я не пользуюсь тональными средствами. Но многое брала в Фаберлик в свое время, пробовала и так далее. И не только Фаберлик, а бренды, которые... И не только люксовые нас заявляют, что матируют, да. А у меня раньше была прям такая жирная-жирная кожа. Сейчас, ну, не знаю, сейчас иногда блестит в этой зоне, но а так у нее состояние нормальное. И лучше кушона я никогда в жизни ничего не встречала, поэтому у меня ответ всегда один. Особенно если у вас жирная кожа. Потом, конечно, можно где-то припутрить, еще где есть лишний блеск, да. Не зеркало тут просто висит большое, и у него удобнее смотреть. Все, мы с вами задали он. Дальше у нас с вами карандашик для контуринга. Артикулы не скажу. Они на них не написали. Артикулы на этих новых карандашах. Wood Expert для контуринга будем использовать с вами. Вот так рисуем. Вот так я делаю. Мне так нравится. Так. Затеня... Затемняем там, где нам надо, грубо говоря. Вот тут линия роста волос. Я люблю так этими карандашами рисовать. Все. Что может быть прилистней чем рисование на лице. Носик я сейчас практически не делаю, вот прям, ну, совсем вот так вот, вот разве что капельку. Так, и дальше берем спонжик. С сайта «Рандеву». у меня вот такие ромики. И тушуем. Он очень хорошо тушуется и делает макияж таким еле-еле заметным. Но в то же время мы с вами затемнили, законтурировали там, где нам надо. Тушуется вообще изумительно. И теперь здесь. Если надо, посильнее можно добавить. Да, как правило, для деликатного затемнения тех частей лица, которые нам надо, этого достаточно. Носик слегка. И линию роста волос. То есть его видно, видите, после растушевки его видно, но нет никаких четких границ. Все как бы естественно, естественная красота, да? Вот таким образом. Шикарно, шикарно, просто шикарно. Вот уже цвет лица, все, можно и ничего не делать дальше. Так, но ну мы с вами Теперь тестируем тенюшки. Я взяла на всякий случай кисточки, потому что я уже попробовала вчера сделать. свой, Заказывала, кстати, на Валберес. Они на Валберес, на зон, в принципе, по одной цене. Выбирала всегда фильтр по цене минимальный, да, потому что у многих продавцов есть тени. Кто-то загинает, а кто-то нет. Я взяла за сколько, господи, уже девчонкам писала и забыла. Представляете, 200 рублей это. Так, здесь вот такая вот пуховочка. Они на самом деле жидкие. Жидкие, это такой 104-й оттенок, знаете, такой тауб. Он даже по-моему называется топ нет названия у этого цвета не, не вижу давайте пробовать а, я хочу побольше снять теней с пуховочки попробовать нанести пуховкой самой сводчи я вчера кстати делала что-то я все сняла а нет не все ой какой деликатный оттеночек слушайте да если побольше снимаешь материала с пуховки материала теней то наносить кистью и тушевать ей же очень удобно прям тушуем это такой, знаете, благородный коричнево-серо-сиреневый оттенок. Очень светленький и классный, слушайте, очень классный. Я вам покажу при естественном освещении, свой тоже все обязательно покажу. Супер. Если хотите растушевать границы, мы можем с вами взять кисточку и попробовать это сделать. Они очень быстро схватываются, поэтому делаем все быстренько. Очень хорошо тушуются, ничего, нареканий никаких нет, вот контуров все, не видно. Сводите, девчонки, у меня наверное только недавно пропал с руки. я его сделала вчера, и я после этого ходила в душ, мола посуду миллион раз, и он оставался. Поэтому по стойкости, в принципе, мне понравилось. Но естественно, я вам в конце дня покажу этот макияж. Я хочу попробовать подвести этим оттенком даже нижние века, немножечко набираю. Получится у нас с вами красиво сделать? Ой, получается, слушайте, я вообще этот цвет люблю. Макияж, он мне очень нравится. Так удобно. И нижнее века с вами подвели. Все как бы отличненько вообще красота. Да, удобно нижнее века без каких-либо границ тоже подводить. Удобно, слушайте, удобно, очень удобно. Супер. Мне пока нравится. Такой, знаете, не обязывающий оттеночек. Не кричащий, не яркий, никакой не розовый, там, не оранжевый. Все достойно. Второй клазик. Пока, даже пока, не западает в складку века. Но я вам еще раз говорю, что я убираю продукта много, оставляю кисточку прям вот максимально сухой, скажем так. Вот здесь уже они практически матовые. А когда мы наносим их, они такие, знаете, кремовые. И только спустя время приобретают свой матовый оттеночек. Тушуем границу. Все как бы быстро, легонечко. Люблю такие продукты, слушайте, универсальные. Прям, мне кажется, такой цвет можно для контуринга использовать даже в некоторых местах. Так, нижнее века. Девчонки, кто пользовался, у кого есть такие тенюшки, у меня к вам огромная просьба. А если будет возможность, скинуть в комментариях, на Дзене это можно делать, скинуть в комментариях к ролику сводчи. Будем выбирать еще оттеночки вместе с вами. Будем друг другу полезными, скажем так. Ой, отличненько. Можно и пальчиком слушайте подтушевать там где надо. Все замечательно. Цвет очень благородный. Пальчиком прекрасно тоже тушуется. Вот тут еще немножко добавлю. Ой, как удобно. Мне хочется теперь другой оттенок. Я еще боялась, что вот этот оттенок он будет выбелять. Кстати, похож на цвет слегка моей футболки, но нет, здесь пыльный роза, а тут более такой вот сиреневый, холодный. Нет, не выбеляет, все-таки тени имеют оттенок. Во флакончике они вот так выглядят, да? Так что мы с вами делаем дальше? У нас с вами сегодня притерянный простой макияж. Мы красим ресницы. Тушь вёст-класс, коричневая, как всегда, в два слоя. Я э, делаю стрелку, когда не делаю, сейчас я не хочу просто больше ничего делать чтобы показать вам достоверно именно оттенок этих теней. И иногда еще в серединку глаза, сейчас вспоминаю про жидкие тени Фаберли, да самый светлый оттеночек нашу светлый или розовое золото, мне очень нравится. На такие тени тоже будет очень-очень красиво. Но опять же, сейчас этого делать не буду, потому что не нужно вам максимально передать оттенок теней. Просто мне очень нравится, я хочу еще какие-нибудь... Там много оттеночков... Просто девчонки, когда отзывы пишут на Вайлберрис, да? это, ну, как правило, при искусственном освещении. И вообще непонятно, вот вообще непонятно, как будет цвет смотреться. Поэтому тяжело определиться с оттеночком. Но пока вот в складку века ничего не забилось, вообще ничего. Конечно, если, наверное, наносить такой полной кистью, не снимая средства, да, излишки, вполне возможно, что будет в складку века западать. Но мой способ, мне кажется, для этих теней самый удачный. Так, пока один слой туши, сейчас второй. Готово. Слушайте, классный оттенок. Я вот все думала, будет он грязнить века или не будет и так далее, потому что с такими оттенками надо быть аккуратнее, да. Есть похожий оттенок у них, но более темный. Вот я смотрела сводчи, как выглядит на глазах, вот он может грязнить. А вот этот нет, слушайте, смотрите, как будто есть, а как будто их и нет. Очень красиво, правда? Мне нравится. Смотрю за зеркало, мне прям нравится. Мне идет такой оттеночек. Сейчас заодно вам дам отзыв на фиксатор для бровей. фиксатора для бровей. Фиксирующий гель для бровей. Артикул 52.13 Фаберлик. Ну, мне кажется, мои брови ни один гель не будет фиксировать. Они у меня достаточно толстые. Волоски очень толстые, очень грубые сами по себе. И нет, ничего на меня не держит. Вот смотрите, сейчас вот сейчас мы с вами попробуем их расчесать, уложить. Я даже вот так могу подержать немного. Нет, они встают вверх и через несколько секунд они обратно уходят за раз. Поэтому нет. Если вдруг вы встречали гель, который все-таки фиксирует такие тяжелые брови. Возможно, они у вас тоже такие, как у меня. Напишите обязательно, девчонки. Потому что мне прям хочется их зачесывать вверх. А я не могу. Ну вот максимально, да, прям зачесываю. А они все равно потом раз. И опускаются. И вроде и геля на них много. И все. Вот видите, все, они практически сразу опускаются и вторую. Поэтому мои брови не фиксируют. Чуть-чуть расчесать, уложить их можно, но я как бы не страдаю плохой укладкой брови. Да? Они и так у меня лежат нормально. Поэтому ну, бессмысленный для меня продукт на самом деле. Пытаюсь их поставить, пытаюсь. И ничего не выходит. Вот видите, здесь уже видите обратно все, они завалились. Не держатся, не хотят. Не хотят. Надо какую-нибудь, не знаю, для крови. В общем, вот так. Так, теперь у нас с вами помада. Не знаю, есть она сейчас или нет. В артикуле 458. Не помню тоже, что за серия. Много серий было с такими флакончиками. Очень красивый цвет. Такой нейтральный, нюдовый. Красивый. Он, кстати, с таким немножко тоже лиловым подтоном. И к этому макияжу подойдет как нельзя лучше. Так, все. Ну вот брови все опустились опять назад. Видите? Не держит. Слушайте, ну макияж у нас с вами готов. Я э, хочу сказать, что тени мне очень понравились. Давайте мы с вами попробуем пальчиком пройтись. Нет, все засохло. Сидят как влитые. Вообще шикарно. Сейчас покажу при естественном восточнения. Пока мне очень нравится. Прям захотелось взять какой-нибудь другой оттенок. Прям здорово, здорово. Помадка тоже смотрится классно, но вы не ориентируйтесь. У меня есть видео про все мои помады Фаберлик самые классные, самые ходовые. Не поленитесь, поищите. Можно прям в поиске вести Светлана Фаберлик. Просто многие спрашивают, Светлана, скинь то-то, скинь то-то видео. Девочки, ну если я его давно снимала, мне его искать так же долго, как и вам. Понимаете? А просто в поисковике вводите sweet Лана. Помады Фаберлик сводчи, все, вам поиск выдаст, вы все найдете, все отличненько, супер. У меня просто татуаж на губах, а там я делала сводчи при искусственном, при естественном освещении. Все помадки, которые у меня есть, все а, сводчила, поэтому вот так пошли смотреть при, при естественном освещении. Вот сами тени, и вот так выглядит сводч при естественном освещении. Вот эта полосочка первая, это я прям намазала, не снимая излишки. А вот тут уже сняла и кисточкой подтушевала. И вот так выглядит макияж. Смотрите на оттеночек. Надеюсь, камера хорошо передает, потому что мне не очень понятно. Мне нравится шик. Вообще такие удобные, классные тени. Так здорово тушуются. Видите, никуда не запали. У меня обычно многие тени западают в складку века. Но носим. Носим и э, расскажу, конечно, вечером, как они проносились. На нижнем на верхнем веке. Класс. Так, по ароматам. Потестировала пока 4, пока свежие впечатления рассказываю. Хлоя. Ты, вы знаете, это такой мощный аромат, который себе прям сразу заявляет. Я там чувствую какую-то шоколадную ванильную нотку. Он такой прям вот мощный, мощный. Но через полчаса, где-то через час, он становится очень нежным. Интересный такой двоякое ощущение от него. Но не мой аромат. Дольч Габана, лайт-волюфорева. Мне кажется, это лайт Блю в котором я чувствую еще что-то типа манго экзотических фруктов. Эскада. Тоже достаточно мощный аромат и какая-то такая, знаете, классика. Ничего в нем вот супер какого-то интересного нет, но в то же время нет ничего отталкивающего. Такой классический женский аромат без каких-либо изысков. Даже не могу выделить ноты. Джорджо Армани покорил. Просто покорил. Вот ношу его сегодня. Я вам картинки специально показываю. да. Ношу его сегодня, просто покорил. В нем есть нотки от императрицы, и он... Он очень обволакивающий, интересный. Скорее всего, наверное, у Дольфи Габан тоже одна какая-то база. И она вот чувствуется. Есть схожесть с императрицей, но плюс он какой-то еще более вкусненький, более интересный, более многогранный. Мне очень нравится. Он очень насыщенный. Мне кажется, вот одного пшика вообще за глаза, даже из пробника, да. Он очень насыщенный. Такой тоже о себе заявляющий. Богатый, красивый аромат. Мне очень нравится. Какие-то легкие отголоски гурманских. Ну, так прям вот совсем легкие, еле уловимые. А так, по сути, вот очень-очень на 60% похож на императрицу. Классные, мне безумно нравится. Вот такой аромат я хочу полноразмерку точным. Ну что, девчонки, уже практически ночь. И что я вам хочу сказать? Ни в одну складку нигде не запал. Нижнее века так и осталось подведено. Я в полном шоке. Я уже заказала другой оттенок еще себе. Вообще красота. Макияж как был, так и есть. Я, наверное, все палетки свои нахрен выкину, тени просто. Но у меня постоянно, даже если какую-то основу, базу наносишь, либо чуть-чуть осыпается, либо чуть-чуть в -чуть складочку западает, или еще что-то, по нижнему веку может размазаться, то есть, ну, всякое такое. А тут, то есть, как было, так и есть. Вообще без изменений, просто без изменений. Не поблек цвет, кожа там не впитала в себя пигмент, никуда не запала, Нигде не размазалась. Но это, это ли не прелесть? Слушайте, я сказала еще второй, а в корне другой оттенок. Обязательно тоже будем с вами тестировать. Обалдеть. Тестируем ароматы дальше. Следующая четверка. Девчонки, меня покорил вот этот аромат. Не знаю, как правильно читается бренд, но он нереально крутой. Это такой весенний букетик. Это такой весенний свеженький аромат с нотками зелени. Но ну вот даже сейчас на осень мне очень хочется выносить. Он очень крутой. Прям покорил. Лакост. Это прям лакост с добавлением розы. Я здесь ощущаю почему-то болгарскую розу и базу лакостовскую, классическую. Аромат не мой. Кто любит розу, прям зайдет. Нарсисо Родригес. Здесь спорные такие эмоции. Я бы его больше отнесла к мужским ароматам. То есть он прям вот мужской. Я с радостью бы ощущала его на своем мужчине. Здесь есть, знаете, какая-то вот поначалу, сейчас она ушла, нотка ладана. Небольшая такая, легкая. И шипровые нотки. Я не очень люблю в женском парфюме такие шипровые нотки. Он по мне такой вот унисекс, но он достаточно приятный. Он может многим, кстати, зайти. И последний, последний аромат, тоже достаточно интересный. Интересно раскрывается. По первым ноткам он прям... Сладкое варенье, сладкое, сладкое. А потом на первый план выходит какая-то горчинка. Горчинка интересная. Зеленцой такая, достаточно яркий насыщенный аромат, но тоже не мой. Для себя сделала вывод из всей этой подборки. Мне безумно нравится, ну как бы на вкус и цвет, да. Кстати, вот этот аромат можно отнести к осенним. Нарцисс Родригес тоже. Джорджо Армани и вот этот вот верхний аромат. Вот этот вот. Прям очень понравились. Вообще безумно. С удовольствием ношу их на себе. Прям зашли. А так, подборка очень классная. На самом деле, очень классная. 49 номер аромабокса. Ссылочку на него, естественно, я как всегда ставлю. Оставляю также промокод. Оставляю ссылки на каждый парфюм из этого аромабокса в отдельности. И на этом мой хороший влог буду заканчивать, Надеюсь, он был вам интересен и полезен. Всех люблю. Целую. Всем пока пока-